Как всегда приветствую на канале в эфире как всегда Вадим Картавый у микрофона вы на канале Картавый в игры на ПК Приветствую вас друзья и мы сегодня продолжим прохождение Generation Zero Так, ну, мы добрались э, до деревни Теперь нам нужно добраться до другой деревни О! Я предлагаю вам посмотреть ну что давайте сначала посмотрим а, по карте где эта деревня находится нужно вот сюда Или а, сюда ну что погнали погнали я надеюсь что мы правильно будем двигаться вперед эта серия будет очень интересная потому что я ее назад назвал назвал ее я ненавижу трансформеров так где-то где-то где я вижу где-то я видел Еще? посмотрим Воу -воу -воу. Воу -воу -воу. Воу. самые опасные твари в игре я считаю то что это они именно и мы двигаемся к точке поехали друзья Поехали! Приятного чаепития, приятного аппетита. Я предлагаю вам посмотреть, как я буду двигаться. им спасибо огромное Биг Смоку, а также другим моим подписчикам, которые подписались на канал. Мне очень приятно работать для вас, ребята. Я очень благодарен вам. Спасибо, что вы недавно подписались. И мы продолжаем двигаться разберемся ну, мир мир как вы видите он очень прекрасен и очень красив я бы хотел найти конечно же более покруче что-нибудь автомата и пистолета но к сожалению пока игра мне не дает этого вот а пока я иду до деревни сальман надеюсь что это будет она, ветку я поставил ä, правильно так, мы наверное не сможем плыть да? не сможем поэтому нам придется вот здесь подняться наверх наверное. Я хотел бы посмотреть, что еще у нас Вот здесь Домик какой-то зам Замечательный домик Полутать его а еще кто- то кто здесь много лута который пока мне непонятен он но ну, я думаю что мы разберемся интересно дома они нас будут встречать где дома я думаю что клопы будут так лут это радует Одна из самых Необходимых в этой игре Че это И что у нету Я не закрываю двери Чтобы потом не запутаться Где я был, а где я не был так, Давайте по посмотрим Что на втором этаже Ну вот мы полотали второй этаж. Перезарядиться. Я думаю, что подлечиться немного. И в путь. В путь дальше. Я вижу еще одну. Таня, которую я бы хотел посмотреть, конечно же. Не... О, воу, воу, воу, воу, воу, Кто кто да, здесь время можно замечательно провести, я прям вот играю и радуюсь, да, вот тому, что действительно Классная игра. О. Круто. Поехали дальше. дальше смотрим что будет у нас дальше ничего интересного не происходит и наконец-таки наконец-таки я добрался нашел какой-то бункер бункер так ладно вау Что это было Что это мать вашу было я просто упал так не жалеет мне игра вообще никак не пожалела она меня простая аптечка была из... использована Мне с пистолетом проще Мне с пистолетом проще Как никогда, потому что Наверное таки Давайте осмотрим вот этот трейлер Потому что я, я потратил Тут же сюда пройти Ага Потратил две аптечки Думаю, что Ревисина. Странная. Странная. Странно. Зачем она нужна здесь? Ого! Здесь целый город. Елки палки. Здесь целый город. Здесь целый город. Что это? Бункер Бункер. Так. Ну. Что? Э, давай, давай-ка назад, друг мой. Но как у негра в жопе этот клопик атакует? Где дам мне идти? Чем? А, скорее всего, будут еще клопы. Аккуратно. я хочу обследовать этот бункер их нев невозможно просто так э нам нужно восстановить энергию перверки мне фейерверки Что то есть это есть еще Я просто залипаю, честно. Одна из, наверное, так. энергию я восстановил. Замечательно. Теперь мне нужно найти убежище. Указание на местоположитель... на местоположение жителей Два штуки. Давайте посмотрим, здесь есть а, карта какая-то, карта Сальмон, и вот здесь какие-то документы, еще что-то, да, есть? Найдите дома жителей ответственных за гражданскую оборону. Там не Окей. Мне нужно выбираться, да, отсюда, как я понимаю. Можно выбираться. Бункера. Мы включили свет. Победили зловещих клопов. Э, взяли все, что нам необходимо Есть э, Нашли курточку Добываем про лут Потому что он Скорее всего пригодится для чего-нибудь я вижу обозначение что где-то меня ждет робот пока я его сам вау они научились летать они научились летать, пока... <связывая> что? эти существа научились летать фонарик выключим Так, нам нужно обыскать три дома Первый, это вот этот дом И послушать Записочку Я ничего не понимаю Ну и ладно Давайте осмотрим домик по-быстрому Что нам пригодится? В жизни все нужно Чтобы оно пригодилось Чтобы оно пригодилось говорю, Чтобы оно использовалось так, ну и куда мне? Попытаться? Довольно-таки интересно. Атмосфера, вот, по ощущениям, по ощущениям, напоминает мне и Fortnite, и кучу всего. Здесь домов, ребят, очень много. Некоторые мы не можем зайти. Я предлагаю как-нибудь потом уплутать все здесь. Я вижу. Я вижу трансформера. Он здесь не один. Он здесь не один. Он делся. Есть. Второе. вау! А ты откуда взялся? Это, это было жестко и что они кончились Да, бой выиграл а значит значит больше нету давайте облутаем тех которые я потому что это самая важная часть в игре Мы не забываем конечно подхилиться потому что э, меня ранили это, это что-то просто вот ты заходишь в дом э, чей-то дом а там Пол Можно присесть. Вау. Можно присесть и увидеть аптечки. Так. И никак не восстановят здоровье. Вот оно восстановилось. Надо взять какое-нибудь оружие. Вот. Берем оружие и смотрим. Главное не пропускать ничего. Эта серия будет, наверное, подлиннее немного О, оно и лучше. Кучу всего нахожу. Непонятно, чего это все. Лом, я так понимаю, что он мне нужен будет для крафта, скорее всего. Скорее всего мне пригодится для крафта для О, металл металл металл металл любом нужен будет Эту. сколько здесь роботов ты посмотри Кучу всего мне понадавали Здесь Мне надо разобраться еще с этим Совсем Так, ну что Давайте осмотрим Вау Что это, мать вашу успел и он. Я не, не успел. Мать его. Мелкий заразный. крутое такое нашли прицел для, для винтовки нашли прицел это хорошо так записка Питера Хаммерда написана Такое, но мы ее читать пока не будем Потом, все потом Мне интересно, очень интересно Так, у нас здесь все или как? Так, куча патронов Я аж 146 патронов Нашел на пистолет Мне радует Так, здесь что-то С аптечек просто. Ну и что? Пускаюсь вниз. Где выход? Где выход отсюда? Похоже, что это машина мы будем сражаться с такими машинами нам осталось а, посмотреть на третий дом а, сейчас найдем его и осмотрим домик а пока есть возможность посмотреть что здесь фейерверки зачем а, фейерверки баллон А я понял для чего нам газ Я понял для чего нам баллоны Так, нужен Нужен навык взломщика Так, ну это мы будем Будем изучать Будем изучать, потому что У нас этого навыка нету Здесь ничего нет Ты дальше Быстренько пробежимся, здесь осмотрим а, третий дом, последний, который нам нужно осмотреть. одна карта карта эвакуации новое поручение узнайте куда были эвакуированы все жители деревень доберитесь до места эвакуации хорошо мы доберемся давайте сначала осмотрим смотрим дома и э, будем с вами двигаться на часах все по прежнему 00 часов 00 минут а мы с вами продолжаем. Так, ну что? Давайте смотрим а, карту поля. Доберемся все же мы до хозяев поля. А там а, посмотрим. Мне очень интересно, поэтому... разбираться в этой игре проверим свои очки талантов это буквально недалеко наверное одно прицел для винтовки пока винтовку саму мы не нашли даже автомат автомат автомат не нашли елки палки так я вижу здесь а. робота Не вижу его, представляете? да ладно, сколько, сколько же здесь вас? Я ненавижу не трансформеров. Я ненавижу трансформеров. Здесь очень много. Мне нужен пистолет. Так, еще. еще и сверху. Здесь их очень много. Мне надо подхилиться. Что? о боже мой, надо валить я спускаюсь вниз, мне надо подхилиться <связывая> черт вас, дери отстрелялся здесь отстрелялся на Надо... нас это наверное самый самый Что? Сколько... сколько здесь вас я попал в улей что? У меня патроны кон... У меня патроны кончились. Что? Надо бежать отсюда. На надо бежать отсюда, ребят. Я их не вниз у всех. У меня кончились патроны. Если я не полутаюсь, если я не полутаюсь, то у меня не, не ком, кранты, не кранты. просто невероятно! их там тьма! раньше мне они попадались по одному по два, а это целая группа я их не вижу Да они стреляют? надо вот здесь терчать его Самый оптимальный вариант это здесь встречать их, потому что... Что? Кажется, кажется, что э, э, безобидные. Здесь, здесь. Здесь еще минус один. Что еще двое? Я уже уже нету хилок. Е. Yeah. просто нечто это реально было просто нечто и я я просто не знаю спасибо господу что я выжил в этой борьбе против инопланетной жути Они сожрали у меня все. Они сожрали у меня до последнего. До последней моей хилки. У меня не осталось ничего. Буквально. В буквальном смысле они сожрали все мои хилки. Надо искать теперь аптечку. Потому что у меня могут возникнуть. Зачем он? Мне 30% жизни. Мне нужно полутаться где-нибудь. Найти ä, аптечки. Потому что пока в роботовых, ä, которые я убил, ничего нету. Друзья, товарищи, друзья, товарищи роботы. Мне осталось буквально чуть-чуть добраться -чуть до козоны. До Но прежде чем туда идти, я хотел бы найти аптечки. Потому что у меня 30 процентов жизни я на 90 процентов уверен что там будут роботы И.. хотелось бы хоть что-то найти вот так всегда вот так всегда когда она Нужна. Когда она мне нужна, ее... Ага. Уже нашел одну аптечку. Одну аптечку. Подзависла. Рука. Пять процентов жизни. Крываешься. еще аптечки. Нужна аптечка. Мне не нужен был. Противогаз. Так, ну что, друзья мои, я думаю, что эта серия получилась-таки довольно насыщенной. Э, Довольно-таки интересной, потому что в этой серии мы с вами э, очень глубоко взорвались, в, прошлись э, по, по игре и еще раз огромная благодарность всем, кто недавно подписался, я очень благодарю вас друзья мои, вы мотивируете меня работать, продолжать работать дальше это огромная огромная благодарность, потому что ни, никто как вы мне не мотивируете, потому что Канал есть канал, работа есть работа, да, и огромное спасибо вам всем за то, что вы поддерживаете меня, мне это очень сильно двигает вперед на ютюбе, потому что канал у нас молодой, канал у нас очень сложно мы уже год работаем на ютюбе и очень сложно мы растем некоторые за полгода растут игровые каналы а мы уже год на ютюбе и поэтому мне очень приятно что все же люди подписываются и я огромно благодарен со всей душой к вам спасибо всем вам спасибо всем за просмотр кто смотрит мои видео это очень радует, особенно те, кто смотрит его до конца. Вот. Не забывайте подписываться, ставить свои драгоценные для меня лайки, которые могут помочь нам войти в тренды и, наконец, набрать ту аудиторию, которая мне бы хотелось набрать. Это хотя бы цель наша тысяча человек, да, тысяча подписчиков. Вот, которые будут поддерживать, до да, меня на начальном этапе. И спасибо всем. У микрофона, как всегда, был Вадим Картавый. Вы были на канале Картавый Компании. Картавый выигрыш на ПК и М.